Я пойду, я я пойду, я пойду, я пойду, я пойду, я пойду, я я У-у-у-у. <coughs> <coughs> Я куда уж? Я куда уж? Та, я ку... И чекали. Я Не в клюу. нет. Там, висели, там, там, молодые показали. Well the poor. This Че... Его конегу. Его конегу. Его конегу. Его конегу. Его конегу. Его конегу. Его Я могу делать,